Друзья, передаю всем привет из глубины леса, куда мы сегодня забрались с семьей в поисках новогоднего настроения и еще кое-чего очень важного. Хочу поздравить всех вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам, вашим семьям и близким крепкого здоровья, мира, добра и взаимопонимания. Успехов и удачи вам в наступающем Новом Году. До новых встреч!